Это краткая история Total Life Changes, компании, которая создает нужные вам продукты и образует близкое вам по духу сообщества. В 1994 году Джек Феллен понял, что хочет изменить мир. Поэтому в 1999 году с лучшим другом Джоном Лекари они основали Total Life Changes, компанию, которая создает нужные вам продукты и образует близкое вам по духу сообщества. Стоп, мы уже это говорили, но это правда. Как и другие компании, это началось с чего-то небольшого, локального, домашнего. Компания родилась прямо в подвале. Но с чего именно это началось? С одного продукта, в который Джек верил. NutraBoost — это жидкие мультивитамины, содержащие все самое необходимое. Пруд пруди пользы. Но пруд здесь ни при чем, вы поняли. Джек продавал «Нутробуст» в багажника своей машины всем и каждому. Своим соседям, соседям своих соседей, чудной кошатнице, дяде Джиму. 2003 год. Total Life Changes стала корпорацией. Дело у нас прибавилось. Настолько, что мы открыли наш первый склад. Затем еще один. Позже мы выросли настолько, что открыли штаб-квартиру TLC в Fairhaven, Мичиган. Так что будете в наших краях, заходите повидаться. Сегодня мы предлагаем 38 продуктов, принимая тысячи заказов ежедневно Total Life и доставляя товары в более чем 150 стран мира. Ну и главное, наша служба поддержки работает для вас с понедельника по субботу круглосуточно. Правда, Лиза? Right. Компания TLC основана на ключевых ценностях. А еще, хотя погодите, пускай об этом расскажет Джонни. Ему это нравится. Спасибо, Джонни. Независимо от вашего образа жизни и рациона, вам подойдут продукты TLC и вы захотите стать частью этого сообщества. Теперь вы немного узнали о Total Life Changes. Свяжитесь с нами онлайн и станьте частью нашего сообщества. Мы ждем ваши сообщения. Если вы всю жизнь хотели что-то изменить, сейчас самое время вместе с TLC. Что ж, пора прощаться!